5 марта 2023 год город Петров Вал. Приехали бурить скважину на улице причем. Уже будем бурить, уже все растаяло у нас. Почти все. Так, ну все, мы определились и будем бурить возле возле этого колодца, В котором ввод центральной воды в дом Чтобы потом можно было соединиться со скважиной И вода пойдет в дом уже Из скважины То есть можно будет переключать Тройник туда э, варится Переключил, вода пошла со скважины Переключил, вода пошла центральная Там старая скважина Рядышком здесь пробурена 63 труба одной там метров 19, здесь будет глубоко, там вода не очень хорошего качества. Вот она, 63 труба. Мы избурили, вот, где рядышком, 6 метров делали. Вода не желтеет, хорошего качества, по крайней мере, вкусовые качества у нее замечательные. Ословником продолбим ну, все. Да, да, да. Чуть почуть чуть продвигаемся. Земля мерзшая. Мерзлая, Мерзлая да. Ты как поел, Воля, учитель русского языка. Так, а мы бурили? В каком году мы бурили Валерию? В том году, в бури. в том году бурили мы, да? Он, я не помню, ролик я делал, не делал. Он очень любит лошадей. Тут у него лошади. Вот мы возле дома, вот того, с красной крышей. Бурили прямо из дома, ему 6 метров. Он домой заводил. А вот коняшки его. Красавица, красавица. Фильтр сразу размотали. На улице все равно прохладненько. Хоть и плюс труба форму держит гнутую поэтому размотали все сейчас будем воду набирать центральная да ага. центральная а летом ее не будет как нас обрызги сейчас снимем грунт мерзлый по-любому будет фонтан ну поехали сейчас Лед, да? Лед будет? Ой, лед, камень. Камень. Конечно, камень, камень, камень. Песочек, сплошной песочек. На 1 метр пошел, да, песок? Конечно увидит 6 метров, да? Да, сейчас Пошел удонос на 6 В принципе Сейчас уже пол трубы хорош В принципе уже Для этих мест То, что надо Дальше, дальше вода с железом и не очень хорошего вот качества песок. дальше песок будет <coughs>, вот такого цвета темненького темно-синий ну, да это не важно как правило блин ну конечно есть места где по цвету песку можно определить какая вода но как правило есть будет я тебе иногда бывает Выключай. песок зеленый черный а вода в нем отличная бывает а белый Валерий, а бывает Вы белый песок, песок крупный а вода в нем не очень хорошая все от местности. Вот, видишь, глинка там пошла. Всё. Сюда и встаем. Сколько вот именно сюда встаем. Именно сюда встаем. Сколько получилось у нас? Посчитай, 6. 30 6. сантиметров сантиметр 40. 36-40. Валерий, можете выключать воду тут. И глина пошла. Водоупор. Всё по классике, по фэншую. Вода не ушла сюда. Земля сейчас промерзла, поэтому... А, ну, в принципе, промерзла только сверху, <laughs> так-то, если разобраться. А дальше-то чистый песок могла, могла туда просочиться, но не просочилась. Замеряем, Пойдем замеряем. трубу замеряем, фильтр. Камень, камень. Так, первый запуск Нормальный напор Включай, смотрите Все, скачиваем за чистой воды И питьем обязательно ее Напор вообще с огоньком. Скважина 6 метров 30 сантиметров. Закачал. Клапан пропустил у нас. Ну иди подъеми. получилось 6.30. 6.30, я понял. Отлично дует. Стой, стой, стой. Вот вода уже светленькая визуально, потому что метраж большой, глины почти не было. Да не почти вообще ее не было. Просто водоупор был. Поэтому вода сразу идет светлая. Кормушечка. Все, собираемся. Сейчас воду вскипятим. Хозяйка пускай порадуется, какой напор у нее будет свежей воды, чистой причем. А, скважину сделали люди на лето На лето Зимой вода их устраивает Хотя я показывал сейчас на камеру какой напор Но зимой более-менее идет И вода их устраивает, а летом воды нету Напор падает А та скважина 19 метров Вода плохая, ржавая, рыжая, вонючая Поэтому вот Они ее на полив используют А летом пить ее невыносимо Поэтому О, хозяйка довольная Поэтому они узнали, что мы пробурили к соседу, у кого лошади, что вода хорошая на небольшом метраже вызвали нас, чтобы у них была питьевая вода. Ага. Дегустация сразу. Что, нормальная вода? Да, да, да, да, да, да, да, да. Все, да. а да. это же без, без железа Да. Не а не вот вы без уже сами, железа. да, понимаете, что без железа, да? Уже ну, тут. Да, ту... да, Сразу ощущается, да. Отлично. отлично. Скважина Пробурина. 5 марта. 23 год. Третья скважина. Город Петровал. Что сказать об этой скважине? Вот есть старая скважина, которую бурили, может быть, лет 10 назад. Точно не помню. 19 метров. Вода рыжая. С характерным запахом сероводорода. Для чего бурили 19 метров, непонятно Хозяин Валерий на скважине не присутствовал Может быть брали за метраж Может быть посчитали, что данный водонос ну, Может быть мелкий Может быть сетка не позволяла встать на этом уровне вот, куда мы сейчас встали Поэтому пробурили почему-то 19 метров Хотя сами видите, какой напор из скважина всего 6,30 6 метров 30 сантиметров Александр объясняет, как подключать обесинскую скважину, потому что для многих это скважина такая непонятная с одной трубой и у многих возникает проблема при подключении все помчим домой, 200 км нам ехать сезон вроде набирает обороты завтра бурим послезавтра бурим в общем скважина потихонечку идет всем удачи, ребят хороших скважин, хороших грунтов, хороших адекватных, богатых заказчиков так что, удачки!